Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня предлагаю вам обзор астрологической погоды на неделю с 24 по 30 января 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Приглашаю вас в мой инстаграм и телеграм-канал, где я размещаю информацию в текстовом формате, публикую ежедневные прогнозы и дублирую видео из Ютуба. Заходите, найдете много полезного. Ссылки в закрепленном комментарии. 24 января в 14.53 по киевскому времени Марс входит в знак Козерога, где имеет статус экзальтации. Видео об этом транзите есть на моем канале, посмотрите, пожалуйста. Солнце движется по знаку Водолея. На первый план выходят вопросы личной свободы и независимости, дружеских отношений, исследований. Возможны резкие изменения внешнеэкономических условий, непредвиденные ситуации в финансовых делах. Ведь управитель Водолея Уран движется по знаку Тельца, что дает напряжение с Солнцем Водолеем. Хорошее время для того, чтобы объединиться с единомышленниками и найти ресурсы для интересного совместного проекта. С 25-26 января кульминация тем, начатых 14 января прояснение но возможно с потрясением черная луна в напряжении с нептуном обстоятельства будут складываться таким образом что каждый покажет свое истинное лицо в конце января 26 января ретро меркурий возвращается в знак козерога в 5 утра 5 минут по киевскому времени и будет двигаться по этому знаку до 15 февраля возникнет много вопросов дел связанных с работой карьерой официальными бумагами, документами. 27 января Венера замедляет ход и готовится перейти в директное движение с 31 января. Стационарность Венеры происходит на Трине Курану, однако точного аспекта не произойдет. А это значит, что темы января будут отложены до декабря 2022 года, то есть благополучное завершение будет на следующем таком же транзитном аспекте. 28 30 января ретро меркурий соединяется с плутоном точный аспект 29 января планетарные энергии дают возможность воздействовать словами на массы людей поднимаются на поверхность сложные темы которые трансформируются возникает необходимость искать иные способы взаимодействия с той областью своей жизни в которой происходят изменения Будут высвечиваться все темы, которые были забыты и оставлены в прошлом. В период ретромеркурия до 5 февраля правильнее будет воспользоваться опытом и применять отработанные навыки при решении любых вопросов. Ранее намеченные планы придется корректировать в соответствии с новыми ритмами социума и жизненными обстоятельствами. 30 января. Солнце в напряжении с ураном. Осложняет взаимоотношения людей и государства. Возникает сильное желание трансформировать существующие порядки и заменить их новыми, более прогрессивными и перспективными, полезными для человека. Могут возникнуть революционные общественные движения. В конце января люди особенно склонны к радикальным решениям. Далее характеристики лунных дней. 24 января в понедельник убывающая Луна в весах в напряжении с Плутоном дает эмоциональность и сильное психическое поле в любом коллективе, что вызывает у людей, особенно у женщин, чувство тревоги. Возникает желание забыть прошлое, разорвать все узы, которые мешают. С родителями и семьей возникают недоразумения, мелочи вызывают раздражение. 22-й лунный день. Его символы – свиток и золотой ключик. Напряженные ситуации в течение дня активизируют все ресурсы человека, способствуют раскрытию потенциала, помогают ответить на все вопросы, которые не имеют однозначного ответа. При приложении соответствующих усилий можно изменить свою жизнь к лучшему, найти решение эмоциональным трудностям. Это период мудрости, получения тайного знания и его использования. Подходящий день для того, чтобы учить других, передавать опыт или просто накапливать знания. Камни, способствующие гармонизации окружающей среды. Голубой агат, синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит и янтарь. 25 января Вторник, убывающая Луна в Скорпионе в оппозиции с Ураном, секстили с Марсом. Огненная планета 24 января. Днем перешла в знак Козерога. Посмотрите видео. Ссылка в закрепленном комментарии. Период Луны без курса ночью с нуля девяти минут до 5 часов 57 минут по киевскому времени. Транзитная Луна в Скорпионе имеет статус падения привносит драматизм во все жизненные сферы. Это бремя страстей. Усиливается интерес к мистике и загадкам прошлого, а также к ресурсам других людей, темам секса и больших денег. 23-й лунный день. Символ мифическое морское чудовище. Полукрокодил, полурыба, полуптица, полузмей, который все глотает, хватает, пожирает. День связан с разрушением старого, с коренными реформами и преобразованиями. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, агрессивность, усиливается сексуальная энергия. Осторожность и аккуратность, бережное расходование своих ресурсов необходимы во всем. Обстоятельства способствуют осознанию своего потенциала, раскрытию парапсихологических способностей обретению сил и возможностей целительства. Камни этого дня – рауптопас, черный нефрит, крокодилит, сардер. 26 января – среда, убывающая луна в Скорпионе, в гармоничных аспектах с Нептуном и Плутоном. Вибрации дня очень сильные. Легче найти возможности для восполнения потери, выйти из сложных жизненных ситуаций. Это время творческой самореализации. Поэтому не упустите его, если творчество занимает в вашей жизни хоть какое-то место. Ключ к успеху в данном случае находиться в настоящем, жить здесь и сейчас. То есть это процесс упорядочивания своих действий в соответствии с тем, что требует конкретный момент. Все, что вы сделаете... Придерживаясь этой схемы, будет способствовать достижению положительных результатов. Важно только не отступать от нее. Будьте собраны, сконцентрируйте усилия в нужном направлении и ничего не бойтесь. 24-й лунный день, символ медведь, это период разрушения старого и созидания нового. День связан с пробуждением сил природы, максимальным проявлением потенциала человека. Это время фундаментальных преобразований, эффективные мероприятия по укреплению собственного здоровья, полезно заниматься повышением своего духовного уровня. Камни этого дня ⁇ черная яшма, воздушный обсидиан, малахит, голубой нефрит, гросуляр. 27 января в четверг убывающая луна в оптимистичном стрельце с 9 утра. 34 24 минут. Но этого движется по драматичному скорпиону. Период Луны без курса с 7.27 до 9.34 по киевскому времени. Двигаясь по стрельцу, Луна строит гармоничный аспект с Солнцем и напряженный с Юпитером. Управителем стрельцам. Неоднозначный день, но может открыть новые перспективы. Влияние квадрата Луны и Юпитера будет давать напряжение и потребность бороться за свое место под Солнцем. Ситуации преодоления препятствий помогут развиться таким положительным качеством личности, как умение выбирать наиболее полезное и перспективное из многообразия вариантов, также добиваться желаемого, даже если общество против. 25-й лунный день. Символ черепаха, раковина, сосуд для жидкости. День сосредоточения и воображения. Подходящее время для того, чтобы заняться лечебным голоданием, работать над выполнением таких дел, которые не связаны с материей. В общем, работать над повышением духовности. Камни, шпаты. Тигровый глаз, соколиный глаз, кошачий глаз, все окаменелости, дерево, уголь, раковина, гелиотроп, розовый мрамор. 28 января, пятница, убывающая луна в Стрейце, благоприятный день, луна в секстеле с Сатурном. Аспект способствует психической стабилизации и внутренней уравновешенности. К семейным обязанностям люди подходят более серьезно. Можно решить большинство вопросов, установить гармоничные взаимоотношения. Не следует ожидать слишком большого эффекта от прилагаемых усилий. Однако многое будет устраиваться нужным образом, если действовать не торопясь, продумывая каждый шаг. Это поможет подготовить базу для социального подъема. 26-й лунный день – символ жаба-змея как олицетворение мудрости. Избегайте напрасного расхода энергии, воздержитесь от активной деятельности. Следует проявить благоразумие и экономичность в делах, связанных с энергетическими затратами. Надо стремиться к познанию жизни, к трезвой оценке действительности, снятию всех и всяческих масок. Камни, которые помогут гармонизировать пространство: Аури-пигмент, желтый нефрит, жадеит, хризопрас. Период Луны без курса с 20-59 до 11.08 часов 8 минут следующего дня 29 января. Это суббота, убывающая луна в Стрельце до 11.08, после чего приходит знак Козерога, соединяется с Марсом, строит гармоничный аспект с Юпитером. Стабилизируется эмоциональный фон. Люди становятся сдержаннее. Однако лучше не провоцировать конфликтные ситуации. Потому что соединение изгнанной Луны в Козероге и экзотированного Марса в Козероге может дать внезапную физическую реакцию. День подходит для улаживания хозяйственных, имущественных и жилищных проблем. Женщины в это время... Ну, особенно строго ведут себя с детьми, с мужьями менее ласковы. В это время хорошо наводить порядок в делах, общаться со старшими родственниками, заниматься полезной работой. Двадцать седьмой лунный день символ трезубец, жезл, связан с водой. Также это день получения сокровенных знаний и применения их на практике. Происходит структурирование Личности, укрепляется внутренний стержень человека. День подходит для решительных действий, кардинальных перемен своей жизни. Камни — лиловый, прозрачный аметист, изумруд, адуляр, розовый и малиновый кварц, селенит. 30 января в воскресенье убывающая Луна в Козероге соединяется со стационарной Венерой, ретроградным Меркурием, Плутоном. Энергии дня совершенно не располагают к отдыху. Очень сильные. Многие люди чувствуют прилив сил и энергии, готовы действовать и достигать целей. Легче найти взаимопонимание с другими людьми. Избавиться от букета сложно выносимых чувств. Например, вины, стыда, обиды. Духовные практики, работа со своим подсознанием дает эффективный результат. Гармоничный аспект Луны с Нептуном способствует гармонизации внутреннего мира, душевному сближению. Без нытья и жалоб можно решить сложные эмоциональные вопросы с любимым человеком, родными и близкими. Луна в Козероге сдерживает излишние реакции в виде слез и жалости. 28-й лунный день. Символ Лотос. День Солнца, в который возможно духовное прозрение. Происходит алхимия души, период постижения высших истин, созерцания, потрясающих инсайтов. Камни, агонит, хризопраз, беломорит, молочный опал, жадеид, аквамарин, аметист. Уважаемые дорогие зрители, по вопросам обучения индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео, стоимость моей работы приемлема для всех. Благодарю вас за внимание, спасибо, что остаетесь со мной. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. До новых встреч, до свидания.